Ммм. Побежал, да, ты жал, да. Иди путь, давай я открою. Иди путь, говорю, я открою. Да, Я не знаю, что они прикады О -о -о. Офигеть. Ты что делал там? with the gear. Nguyen. Mm -hmm. Ты не знал, я не знаю, я чё, а ем бы, ну просто, он че теперь есть он честный, наконец Никита да, Никита, Что, Никита, и Никита, ничего ничего ничего Ай, долг! Ем ножак! а! вас будет? А что, племя? Да, так тебе и надо рух. О, вот бореться. О, давай меня речь, речь, речь, давай. какие меня. Речь, Давай, Давай, Да будем Наверное. Малыш, ты Jews. We're here. Ч? Нормально а ч? Нормально, а ч рубай. Че что, дебил что-то такие. Машины? Ты че херел? один доллар ой ты взял а я тебе повезло просто эмку не взял он взял 來來來,幫你錢我幫你錢 Juice. Everyone.